Мужики, всем снова привет! Это ролик опять без монтажа, потому что хочется быстрее открыть эти кейсики и как можно быстрее, собственно, дропнуть сам ролик. Первое открытие, кто не смотрел, мы там открывали 20 кейсов. И сказать, что мне повезло, это вообще ничего не сказать. Если вы не видели, то посмотрите ролик. Я там сказал в названии, что мне выпал калаш, нет. Так, главное, что по звук все было good. А, на самом деле мне выпало по 2100 трековский, мне выпала стрековская МК. Ну, короче, дроп был, я сейчас просто какую-то жесть на ролике делаю, дроп был достаточно шикарный. Сегодня у нас в очередной раз кейсы, и у нас уже 25 революшн кейсов, плюс 3 феникса, в принципе, с них мы и начнем. Очень круто, что вышел новый кейс, на самом деле, потому что его ждали все. О обновлении Counter-Strike трубили на каждом углу, о новых операциях. Конечно, это не новая операция, что в принципе логично, это новый кейс, но все же, блин, это новый кейс в Counter-Strike, это всегда большое-пребольшое событие. Кстати, спасибо, кто уже лайк под ролик поставил. Так, мы сейчас э, всю армейку выбьем на феникс кейсе, и надеюсь, что с революшн кейса будет падать нормально. Один кейс сейчас я закупал по стоимости в 750... Статрек? Найс! Хорош! Хорош! Хорош. Сколько он стоит? Сейчас мы с тобой узнаем его цену. Слушай, это круто. Уже 100 треугольник. Уже 100 за 999 рублей. Шикарно, шикарно, шикарно. Слушай, погнали. А, перед началом Open опенкейса, новых кейсов, да. Тавтология такая небольшая получилась. Скажу... Спасибо нашему спонсору Это сайт под названием Вау Дроп Ссылочка на него будет находиться в прикрепе Там же будет промик на халявный прокрут барабана И надеюсь на плюс 50% к депу На барабане можно выбить до 100к Ну, вы поняли, да? И, соответственно, драгонлор можно будет вышивать за раз на, на сайте есть кейсы даже До полумиллиона рублей Ну, э -э бесплатные кейсы До полумиллиона рублей депа А платные до 10 лемов Я же на паузу ставила. короче Чихал, причем так жестко Смачно вот, поэтому ссылка на Wild Drop будет в прикрепе, промо на барабан и на деп у вас будет. Ну, пожалуйста, перейдите и прокрутите хотя бы барабан, чтобы Wild Drop дальше продолжал с нами сотрудничать. Кстати, сейчас покажу, что мы с Wild вынесли именно на моем аккаунте. Завтра еще будет прокачка подписчика, там 70 с лишним тысяч было. Слушай, красота. Кстати, кто не видел скины, но я не знаю, стоит ли их показывать или нет. В этом ролике она после полевых. Этемка а очень красивая. Давай посмотрим сейчас по скинам. А, по поводу того, что с вайлдропа получилось у меня лично вынести. Это АВП Это сувенирный пиксельный камуфляж розовый. А, нож зубтигра вот такой вот замечательный. Плюс перчик паутина. И аук Акихабара. Это все, собственно, вынеслось с ВДшки. Причем деб был небольшой. Вот. Поэтому, кому интересен сайт, есть кейс аж за 10 миллионов. Вы можете это все в прикрепе глянуть. А уже по новым кейсам. Кто не видел скины, я вам покажу самое интересное. Это Калашек вот такой вот, красненький. Это МК в аниме-стиле. Аниме Это, не знаю, Драгон Лорс какого-то Алиэкспресса. Ну, типа, Дудл-Лор называется, но выполнен также же круто. Я показываю только то, что понравилось лично мне. Дальше револьвер, действительно очень крутой, и не знаю почему, но мне этот револьвер лично зашел. Далее, МАК-10, сказали, что если зайду в какое-то темное место, да, на карте, то он будет смотреться очень круто. Но, не знаю, МАК-10 меня сильно не впечатлил. А Глок, который говорил, что похож на нападение Жора, и очень и очень крутая эмочка. Я думаю, а, да я не, не то, что думаю, я уверен, что она будет не такая дорогая. Но это реально очень и очень крутая М-ка. Я, я, на мой взгляд, она должна быть в тайном качестве. То есть, М-ка реально годная. В принципе, и макс То есть, армейка тут крутая, вот такой Максим. Так, стой. Вот такой Максим был армейка. Дальше из интересной армейки мне безумно понравился Скар С таким 3D, как она, как знаешь, как гравировка. МП-9 из той же серии, тут тоже 3D-шная такая сеточка. И дальше, да, наверное, все. Ну, так 9, тут ничего особо интересного. Короче, те скины, которые мне прям безумно понравились, я вам показал. Ну, по 90 и по 2000, да, кто еще не видел. Да и, в принципе, наверное, все на юмпике не показывал. Вот, ну, короче, не знаю, эмка тут вообще вот это топовая. И драгон лор. Ладно, открываем контейнер. Поехали. 25 новых кейсов. За сегодня мы откроем, получается, че, 40... 45 кейсов. Кстати, неплохо, револьвер. Револьвер. Блин, ну слушай, вообще неплохо после полевых. Давай дальше, давай э, откроем в позе орла. Кстати, если ты впервые можешь подписаться на канал, в ближайшее время будем делать лютый контент с этими кейсами. Пока что так, знаешь, первое впечатление, но сегодня с кейсов прям везет. Давай, поза Орла, счастья, здоровья, перчаток, пожалуйста. Желательный перчаток, да? Перчатки это всегда хорошо или авапу. Ну, кстати, Максим. 7 не самое плохое, что могло выпасть, по крайней мере, скин достаточно красивый, немного поношен. Но маг 7 э, определи в армейку, и на мой взгляд, это. Ну, это зря, потому что маг реально достойный. Ладно, дальше. Хочется все-таки выбить АВП. Еще один маг. Блин, вот сказал, да, что мне понравился маг. И все, теперь мне по кулдауну, просто маки будут сыпаться. Окей, едем дальше. Давай с позорла выйдем, что-то. Ну, давай еще раз попробуем, конечно. Позорла, счастья, здоровья, удачи, успехов. Перчаток, пожалуйста. Ну, не особо работает и причем у нас за прошлый ролик за одну прокрутку два раза АВП пролетала. Прикинь, просто два раза пролетела АВП. Вот это было очень обидно. Ну, блин, ну что-то, ну как не особо. Кстати, именно на этот open кейс сегодня, вот в этом ролике потрачено 2 тысячи рублей, учитывая феникс-кейсы, учитывая вот эти кейсики. Кстати, еще одна ямочка К сожалению, она не статрековская. Но она после полевых. Эти эмочки, они стоят денег сейчас. Их Можно, в принципе, продавать. В комментариях написали продавай хотя бы после ролика. А то выглядит очень жалко. Ну, не знаю, почему человеку не понравилось, что я в ролике это все продавал. На самом деле там я торопился. Очень сильно на ролик записать хотел. Вот. Но сейчас мы это все делаем в размеренном ритме, в размеренном темпе. Делаем все спокойно. Я... красная пролетела Ты видел, да? Почему оно так начало байтить? Сколько помню, не было такого в кэске Там что-то красное пролетело Я потом посмотрю на повторе Блин, ну что-то красное пролетело, однозначно Может еще и выпадет что-то красное Кстати, маг. Мак, а, маг, мак мак, мак, мак Мак поношенный Понял, открываем дальше Блин, ну что-то красное, лучше бы оно дропнулось Я хочу статрек АК прямо с завода Вот это реально будет... Блин, калаш видел?! О, АВП, да! да что такое? я Просто что? Что-то пролетело АВП, пролетел коллаж блин. Мужики, ну это жесть, это жесть. Я такого не ожидал, ну блин, ну нет. ну Что такое? Я хочу плакать, серьезно, АВП пролетело. Блин, мне казалось, АВП остановится. Все очень печально. Блин, да ну я я даже, знаешь, как-то вообще приуныл. Абсолютно приуныл. Ну что это такое? Ну что это такое? Ну дай хотя бы АВП, пожалуйста. Блин, она сегодня про. Это третий раз, когда я вижу на прокрутке авапу. И второй раз тайная вижу. Ну, типа в этом ролике два раза просто тайная прокатилась. Кстати, именно этот Open кейс. Этот ролик, он не особо удачливый. Удачный. Типа, из интересного нам выпало две мки пока что, и статрек треугольник. Да что происходит, просто сегодня все прокатывается. Прикинь, если в таком же ключе прокатятся перчатки. Я знаю, что это нереально, но если так будет, это будет самый неудачливый опенкейс. Револьвер пойдет. Револьвер пойдет, револьвер в принципе, ну ладно, может быть. Может быть. У нас останется еще 5 коробок. Я купил всего 20 ключей. Нужно будет докупить еще 5 ключиков. Но ну, это издевательство, я считаю. Это реальное издевательство. Два раза пролетела тайна. И причем один раз, когда вот оно очень было близко, я еще АВП прокатилась. Но слушай, это не есть хорошо. Да какой? Нет. Да перчи, пожалуйста. Ну, типа, я реально ни разу не выбивал перчатки с Counter-Strike. Хочется выбить перчи, пожалуйста, пусть это сегодня будут перчатки, либо калаш, либо МК. Но МК я имею в виду красная, да, тайного качества. Блин, ну короче, у нас остается 5 контейнеров, я не знаю на что надеяться, если мы не фастом не хочу. Новые кейсы хочется полностью... Да что ты творишь? Да что происходит? Оно второй раз пролетает, блин, я хочу плакать, я уже хочу с этой ситуации реально плакать, блин. А, покупаем еще 5 ключей Это крайне... Ну, я думаю, может еще, конечно, купить контейнер Пару штук Но, блин, это было настолько обидно UMP пролетел, просто, понимаешь Пролетает все, как будто я открываю Не в Counter-Strike, а на каком-то сайте Почему он мне так байтит? Для полного счастья, пусть пролетят перчатки Реально, это будет... Это просто будет Мем года Пролетела эмочка я не знаю, они, по-моему, полностью переработали систему вот этой ленты, потому что она начала люто байтить. Она реально начала просто люто байтить. Пролетает все, что только возможно. И выпадает какой-то мусор. У нас остается, блин, два кейса. Давай попробуем сделать вот так. И сейчас, прикинь, там пролетят перчатки, калаши, эмки ки четверки. Че, открываю глаза? Ребят, я не вижу. Надеюсь, там перчатки, но там, к сожалению. К сожалению. Не надо, ну да, вот смотри, давай просто нагадаем на вот этот коллаж. Он действительно круто выглядит. Его прикол в том, что он еще и переливается. Если я да, смотри, он переливается. И вот такой коллаж нам нужен в состоянии статрек прямо с завода. Давай я сяду в позу орла, которая принесет нам перчаток, калашей или эмку. Ну кстати, вот эту эмку также статрек также прямо с завода я не откажусь. Ну че, ну че, давай ее, давай ее попробуем выбить. Либо калаш, либо М-ку. Ну, АВП, статрек прямо с завода, это тоже ок. Поехали, Давай, пожалуйста, перчатки, драгон Лорис с Алиэкспресса, а, калаш, м что-нибудь. Ну, это Скар. Чем богатый, тем... Тем богатый, блин. Не, ну я сегодня выбил почти все, что есть в этом кейсе. Ой, блин, это обидно. Друзья, не знаю, зря или не зря я это сделал, но я решил еще два кейса купить. Надеюсь, хватит денег на два ключа. Будет... Да, у нас не хватает денег на ключ. Ладно, сейчас я что-нибудь придумаю. Друзья, это, возможно, не самая моя лучшая идея, но я решил продлить этот ролик и накупил еще кейсов. По итогу здесь у нас в районе 30 контейнеров. Давай купим сразу 20... Ключей. Просто поддержи этот ролик лайком, и если у тебя есть возможность, то, пожалуйста, перейди по спонсору. Я буду тебе за это отдельно благодарен. Просто нужно перейти по спонсору и прикрутить барабан. Но здесь уже, на самом деле, пошли мои деньги. Еще продал, короче, перчатки, кровавую паутину, кровавое кимоно, я уже даже забыл, как они называются, и Акихабару Аук. Но я очень сильно переживаю, скажу честно. Но мы делаем контент. За сегодня я открыл 70, 70, 80, где-то 70, 80 кейсов примерно. Просто будем выбивать реальные перчатки. Я хочу выбить перчатки с кейса. Пожалуйста. Хотя бы сего. Ну что происходит? Просто представь, у нас было бы уже 3 АВП. 3 АВП. И они просто пролетели. Реально, у нас, у нас они не дропаются. Юмпик пролетел. Да что происходит? Ладно, хоть по 90 выпал. Кстати, он прямо с завода. Я не знаю, сколько он стоит. Давай вместе с тобой сейчас посмотрим. Ну, это, это максимально обидно. Честно, это, это очень обидно. Сколько стоит по 90? Он стоит 870 рублей. Это окупает только кейс. Кейс я сейчас покупал где-то по 725 рублей. Блин, ну я хочу ВП. Почему она пролетает? Ну хоть одна ВП, что происходит? Не дропается реально ни одной ВАПы. Какая же это жесть. Но, наверное, на данный момент это будет самый глобальный open case этих, open case этих кейсов на Ютубе. Блин, ну... Мне это не нравится, скажу честно. Мне это вообще не нравится. Может, реально все-таки еще перчи выпадут? Возможно ли это? Перчатки? Слушай, я не знаю Это самый неудачный open кейс. У нас три раза пролетала АВАПа, пролетала тайна и... и пролетает Юмп в очередной раз Что происходит? Counter-Strike? В чем я провинился? Блин, ну реально, уже, уже тильт Просто пролетает все И прикинь, сейчас вот в таком расстоянии Пролетит реально калаш или эмка новая Тайного качества. Пролетает все, что происходит. Такое ощущение, что они действительно сделали новую механику более байтовую Это ленты, прокрутки. Ну, это обидно. Типа. Это очень обидно. Из интересного реально сегодня выпал только статрек треугольник. Все. И то это было с Феникс-кейса. Блин, ну. Я просто ожидал большего. Дропа. Так хорошо начали. Реально, предыдущий ролик, самый первый по этим кейсам, он был очень удачливый. Что происходит сейчас? Я хочу плакать. Ну, ну давай, хоть что-то, пожалуйста. Скар. Круто. Я говорил, что мне нравится, Ну, он Я говорил, что мне понравился Скар. На, держи. Ну, давай, хоть что-то, пожалуйста. Ну хоть одно АВАПу. Просто она столько раз пролетала. Если эта АВП в не выпадет, да, там закаленная в да в принципе любая АВП, я не окуплю этот опенкейс. Но мне хоть дропнется АВП. Вообще по барабану. Она еще и после полевых. Просто самая спокойная реакция. 6400. Сюда. Ладно, вапа. Ну попросил, но тут наныл, да? Я, я реально самая спокойная реакция на АВП Ну просто уже серьезно столько раз прилетал, я был к этому готов Она не стоит каких-то сверх больших денег, чтобы этому радоваться Это не перчатки Но 6400 это приятно Хотя ЛАВП чисто наныл, причем я говорю такой Ну-ка, вот сейчас бы перчатки Сейчас бы перчатки, да? Нет, подожди, оно как-то по-другому сработало Стой, давай еще раз Вот сейчас бы перчатки, и то перчатки бы не купили этот упанкейс. Ну, типа, самые дорогие они бы не окупили. Но это было бы круто. Нет, она так не работает. Но я, тем не менее, попробовал. Слушай, на АВП это реально круто. Это хоть какие-то деньги. Там 6400 его может быть за 6000, возможно, продать. Пролетает под... Ну, нет, это... Ну, это ни о чем, честно. Она мне не нравится. Я не знаю, зачем она мне опять выпало. Она опять после полевых. Это всего лишь 6400. Давай так бы на реагировать. Ну, типа, серьезно. Я хочу бирч. И мне, короче, какая-то М-ка пролетела. ВП... Все просто пролетает. Вот тебе, пожалуйста. Заслужил. У меня, короче, блит, немного бровная клетка. Я не могу орать. Вот. И... Ну, третья ВП, да? Можно треков только уже. Обычные мне неинтересны. Это не круто. Это не для меня. Так, у нас остается... Так много кейсов. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 кейсов. И сейчас может не хватить денег. Я за это... А, нет, 1400 у нас хватит. У нас по-любому должно хватить. Засада. Сейчас, сейчас что-нибудь придумаем. Ребят, АВП проданы. Я закупил еще кейсов. Блин, я не знаю, сколько нам до ключей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать ключей, блин. Окей. А если мы купим 19 с запасом? Просто у меня должно хватить денег еще на небольшое количество кейсов. Да, не хватит. Окей, поехали. Я сегодня не уйду без перчаток. Я продал две эти лапки, которые выпали. И мы сейчас их, я думаю, разменяем спокойно на армейку. Но вот сейчас все-таки надеюсь, что это действительно будет самый глобальный open case на YouTube на данный момент. За все, за два ролика мы откроем где-то 100 кейсов, наверное. Ну, сильно громко, но... Окей, армейка. Хотелось бы тайное. Очень сильно хотелось бы выбить тайное. Либо перчи. Перчи это вообще будет идеально. Окей. Пока армейка. Врать не буду, меня это не радует. Блин, ну неужели мы разменяли две авапы на армейку? Ну, найс, авапа. Она не статрековская. Она посыпали в их. А! Вот круто! Сколько она стоит? Всего лишь 11 тысяч. Yes. Пойдет. Пойдет. Пойдет. Будут ли еще сегодня кейсы, не знаю. Просто этот ролик записывается уже 18 минут, блин. Кей, okay. да, рядом с пешкой было, понял. Идем дальше. Блин, ну, это жесть. Я хочу авапу еще одну. Слушай, ну неплохо, немного поношенная. То есть мы две АВП. Я их продал там за 6 с лишним, но округлим 12 тысяч. И мне выпадает АВП немного поношенная за 12 тысяч. То есть все эти проданные авапы, они они окупились. Да, действительно, они окупились. Блин, у меня приходит в голову мысль, не, не продать бы ее и не открыть бы еще кейсов. Ну, типа... Они неплохо выдают. Сайт will Drop, кстати, тоже офигенно выдает. Ссылочка будет в прикрепе. Это, наверное, в 50 калаш? Ну, да, конечно. Не, он сегодня так часто пролетает. И как бы... Видишь закономерность? Пролетала АВП. Она выпала. Пролетает калаш. Значит, в теории он тоже должен выпасть. Ну, окей, нападение Жоры я буду это называть так. 3-3-3. Но он поношен, да, какой-нибудь? После полевок. Окей, понял ну, Идем дальше Я думаю Я продам этого П. Еще открою кейсы Я хочу сделать самое глобальное открытие Именно на данный момент Это маг Блин, ну не все так Круто, как хотелось бы Конечно, это дело окупилось Мы сейчас еще поделаем контрактов Из армейки Это еще один револьвер, кстати Но ну, он просто Он закаленный в боях Он, он реально закаленный в боях Ладно Открываем дальше. Интересно, а сколько тревольвер стоит в закаленных боях? Мне мучает просто. Мучает вопрос. Сколько он стоит в закаленных боях? Пока что были только после полевых. А, кстати. Все. Наша удача нас покинула. Ой. Ой-ой-ой-ой. Эти калаши уже ребятам выпадали соответственно. Я хотел бы калаш, он пролетал три раза. Почему-то там была желтая ручка. Окей. Зато у нас очень много армейки, с которыми мы можем наделать крафтов, апгрейдов, вернее. Апгрейдов, крафтов я уже с сайтами, короче, все, перепутал. Все попутал, все перепутал. Калаш! Да блин, это опять не калаш! Это опять не калаш. У нас остается два кейса и четыре ключа. Я думаю, мы сейчас эту проблему быстренько решим. Дай фастиком. П-250 выпал? Дай фастиком еще раз. Калаш. П-250. Короче, покупаем кейсы дальше. Подожди, давай сначала... Мы сделаем все-таки контракт, ибо реально много всего накопилось, я хочу это использовать в контракте. У нас очень много скинов. Блин, жесть, ладно. Все валентности, я думаю, тоже будут там, валентности, загрязнители. Ну, на данный момент я хочу заапгрейдить, собственно, все скины, которые мне выпадали. Окей, это неплохо, кстати, это вообще неплохо. Так, а что у нас из этого получится? У меня будет такой вопрос. Бронзовая декорация нам не нужна. Статрек скинов, в принципе. Так, стойка. Подожди. Да, давай не сделаем еще статрек. Почему нет? Почему нет? Э -э, Предсказание, но это не из этой коллекции. Блин, я не знаю. Э -э, э -э, так, статрек скар. Да, кассет сюда засунем. Тег засунем. Ну и вроде бы из этой коллекции все. Зимний вариант можно, почему нет? Диверсант Короче, засунем все статрековские скины Может через новую коллекцию Ой, стой, там был тек Там был тек Надеюсь, новая коллекция Зомби-страйк, к сожалению К сожалению, к сожалению, ладно, пойдет а, Идем дальше Идем дальше с контрактами Так, а у нас очень много маг-седьмых Их просто дофига И в принципе много скаров я хочу это заапгрейдить, чтобы... Заапгрейдить, блин. Закрафтить, чтобы... Что потом, в принципе, продать. Согласие на обмен. Кстати, выпал p 90 По испытаний. Остается не так много скинов. Вообще немного. Но если мы сейчас продадим все-таки АВП, то я думаю, мы сделаем крафт. В принципе, почему нет? Так, почва. Очень много теков. Просто дофига теков. Их все нужно использовать в контракте. Так, тяжелый металл засунул. Надеюсь, новая коллекция будет. Да, это эмочка, и она по спалевых испытаний. Найс. А, идем дальше. Блин, очень долгий ролик. О, окей. Но это все по новой коллекции, друзья. Поэтому, я думаю, можем себе позволить. Очень много МП-9. А, блин, тут желтенький, я не знаю. типа. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Редкие скины нет, просто здесь желтая ручка. А тут она синяя вообще. Что за прикол? Проблема с пикселями. Окей. Пусть будет. Согласие на обмен. Твердить Окей. А, нападение Жора. Так, а у нас есть на самом деле револьверы. Вопрос, в каком количестве они у нас находятся. Блин. А это круто. А это круто. Давай-ка мы все револьверы засунем. Зомби-страйк. Но ну, я думаю, зомби-страйк тут не нужен. А что и О? Так, Мак-10. Эмочки я не буду засовывать. Нападение Жора. Еще одно нападение Жора. Эмочки я не хочу засовывать. Арктический волк, волк после полевых. Поношенная. Нужно что-то хорошего качества после полевых. Закаленное в боях. Закаленное в боях. О! Ну, давай по 90. Почему нет? О, нам выпало еще одно ВП. Сколько она стоит? Давай просто посмотрим ее цену. Я не смотрел качество, мне интересна именно цена этой вапы. Она после полевых испытаний. Она стоит 6000 По итогу у нас 2 вп. Слушай, этот open кейс реально получается довольно-таки интересным. Мы очень много всего закрафтили. Я не знаю, хватит ли у нас... У нас хватит скинов. У нас хватит ски... Так, на нападение Жоры я случайно засунул. Блин, ладно, не... не не, не я, э, это я делать не хочу. Стоит, я это сделал случайно. Так. Нужен апгрейд. Нужен апгрейд, поэтому... Я очень сомневаюсь, что скинов хватит Тем не менее Давай за... Да, да, да, блин, почему его называют апгрейдом? Давай закрафтим Так, по 90 По 90 МПшки И, в принципе, все Блин, к сожалению, выпала колония а, Ладно, тогда я сейчас решаю вопрос с кейсами и Открываем дальше так, друзья, мы еще закупили кейсов. По итогу я купил, блин, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Стой! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18. Две штуки есть, поэтому нам нужно 16, собственно, ключей еще. Извините, что я туплю. Это, в принципе, бывает. Так, нам нужно будет 16 ключей. Поехали. Т-фастиком откроем два этих ключа. А остальное все обычным открытием. Да, нужно 16 ключей. Ну, я сейчас уже откровенно сомневаюсь, что что-то выпадет. Мне на самом деле повезло. И нужно было просто остановиться. Ну, здесь я опять же захотел фастику. Непонятно для чего. Но я все-таки надеюсь на калаш. Он столько раз пролетал. Если он сейчас не выпадет, то это будет файл. Или типа перч или калаш, что такое. Ну, револьвер, кстати, неплохо. Хоть он и не еще но тем не менее от револьвера. Открываем дальше. Блин, реально, либо калаш, либо М-ку. Но мы открыли, наверное, 100 кейсов за сегодняшний день точно. Да, наверное, да, наверное, даже больше 100 кейсов. Фух, фух, фух, фух, фух, И выпало по итогу самое крутое. Да, в принципе, наверное, мы выбили все. Кроме Юмпика и кроме Тайных Да ну что ты делаешь? Ну ты видел? Ну ты видел? Просто пролетел калаш. Он, про... Он был близко. Я не знаю, как я сегодня буду спать. У нас пролетел калаш не в первый раз. Слушай, ну это, ну это жесть. Реальные мои нервные клетки просто сказали соломолеку. Ну типа, ну просто пролетел калаш в миллиметре. Я, я не знаю, как надо реагировать. А вдруг он был какой-нибудь статрековский? Прямо с завода. Блин. Реально пролетел калаш. Да ну серьезно. Столько кейсов сегодня открыто. Мы открываем на аккаунте ютубера. Можно было уже хоть что-то выдать, но... Но я не знаю. Ну как на это реагировать? Пролетает коллаж, блин. Ладно. Зато это была самая спокойная реакция на АВП. Фу, немного поношенная. АВП сегодня мы почти всех каче... во всех качествах выбили. А сейчас будет падать, видимо, армейка, да? Мы свои шансы израсходовали, и типа, и все. <соценно> это все закончится. Нож! Ну, точнее, перчатки. Давай, особо редкий предмет. Уникальный ли? особо редкий? Пожалуйста, ну давно не выбивал. Ладно, ладно, а нам уже не нужен калаш, он пролетает, нам нужны перчатки Мраморный градиент, статрек, прямо с завода, давай, перчатки а, АВП, прямо с завода статрек, блин, да что с ней опять не так? Это немного поношено, это 10к примерно М -м, Потратил я 17-18 тысяч Блин, ну давай, М-ка, неплохо, статрек это обычная М-ка, она, по-моему, прям завод, завода. Она закалённая в боях. Так, а что по циферкам? Что по циферкам? По циферкам, по-моему, ничего особо интересного. П печально, ребят. На самом деле, печально. Одна ВАПа, минус 7к, пока что. Может, если еще выпадет одна ВАПа немного что это будет очень круто. Она пролетела. А... Да что происходит сегодня? Ну, блин, ну это... Ну, я не знаю, я не видел на Ютубе подобного. Я думал, это мк. Она не долетела. Просто, ты, ты понимаешь... Калаш пролетает, МК не долетает. Что происходит? Что с этим аккаунтом не так? Ну, это, это реально жесть. Просто сегодня пролетает, не долетает. Что? Первый раз в жизни такое. Первый раз. Типа, ладно, на сайтах, но это Counter-Strike, блин. Это КС-ка. Нет, сейчас еще вам открывать. Я зафигачу самый э, глобальный OpenCase. Counter-Strike на данный момент... Слушай, ну это, же, ну это жесть. но так не бывает. Ладно, сейчас наделаю контрактов, покажу, что получится. Ребят, я не знаю, это, возможно, не самое верное решение, но делаем вот такой апгрейд. апгрейд. Кстати, он зашел. А, у нас есть две АВП. Я сейчас их продам. Открываем дальше. Фу. Ну это, это это, очень жестко. Это прям жестко. Жесть. Ребят, еще 14 кейсов. На ваших экранах. Ну, этому ролику реально нужно влепить лайк. Я... Это выглядит как будто я клянчу, но... Но, типа, реально это... Блин, мы просто все, что выпадает, тратим обратно на контент. 100 кейсов за ролик. Наверное, уже за этот ролик мы открыли больше сотни кейсов. Ну, типа, 30 минут мы делаем контракт, открываем новые кейсы. Гральвер. Если не выпадет калаш, он пролетал. Калаши, эмки пролетало просто все. Ну, это да, обидно. Юм, юм пролетел, да? Почему нет? АВП, кстати, немного поношенная уже начинает дешеветь. Соответственно, как и все скины с этого кейса. Блин, ну, ну тайны я сомневаюсь, что начинают дешеветь. В целом, мне обидно. То есть за этот ролик реально могло выпасть много тайного. Как минимум и эмка, и калаш именно за этот ролик. Потому что эмка не долетела, калаш перекатился. Но этого не произошло. Могло быть больше авап. И реально видео могло получиться космическим. Но хоть одно тайное. Это будет самая спокойная реакция на калаш или на эмку, Пожалуйста. Либо перчи. Перчи это просто буду сидеть. Типа, ну, ну давай. Самая спокойная реакция на перчатки в CSGO. Пожалуйста. Давай. Перчи. Не калаш, так перчи. Ну не, мне кажется я слишком много хочу. Типа, нереально. Уже можно было за заапгрейдить. Почему я хочу сказать заапгрейдить? Уже можно было закрафтить, блин, это калаш или, этот эм, или эту мку Опять не долетело, ну да. В принципе, мы к этому привыкли. Да, не, не, фастом не будем. Может позорла орла съесть. Хотя, с другой стороны, что это изменит? Поза орла, счастья, перчаток, калашей. Ну, нет. Даже уже, знаешь, как-то тильта как такового нет. Мы зато увидели на прокрутке и калаш, и эмку, поэтому все гуд. Давай, позорла счастье, счастья, здоровья. Прилетело опять красное. Ну, типа, ну что сегодня происходит? Что происходит сегодня с этим open... с этим кейсами? Почему пролетает все? Мне обидно. Поза орла, перчаток, авап, калаше, эмок, пожалуйста. Ну хоть что-то, ну нет. Ну ладно, реально, open кейс получился крутой. Мы открыли больше сотни кейсов. Я в этом. Да думаю... этому да, больше сотни точно. Но за два ролика точно мы открыли больше ста 100... кейсов. Как за этот ролик я уже даже реально потерялся в количестве, у нас остается два. Да, две пары перчаток сейчас нужно дропнуть. Давай, стой, попробуй. Я не знаю, правда, что-то поменяют. Ну, типа, да, опять красная пролетела. Опять красная. И выпала ровным счетом. Чего, мужики, это очень крутой опенкейс. А, давай! Давай ты мне скажешь на раз, два, три, что выпадет? Давай, раз, два, три. Скажи мне что это перчатки. Там, наверное, опять пролетел калаш, не докатился, пролетела М-ка. Это перчатки. Перчатки! Это SG. А зато реально получился очень и очень крутой open case. Огромное всем спасибо за просмотр. Я не знаю, можем ли мы какой-то контракт прикольный сделать из статрек петуха. Ну, типа... Я в этом сомневаюсь. Ну, да, это невозможно. Если по контрактам пройтись, что можно здесь слепить? Ничего. У нас нет скинов, из которых мы что-то интересное можем сделать. Статрек АК. Ну, тут 12 скинов, и я их не хочу использовать. Короче, еще раз всем огромное спасибо за лайки, за поддержку, за переход по спонсору. По-моему, да, мы сегодня открыли еще все кейсы. Это был человек. Мы открыли больше 100 кейсов. Ставь лайк, подписывайся на канал, переходи на спонсора. Пока.